Итак, мы в самом центре Марсового поля, одного из самых противоречивых мест Санкт-Петербурга. Оно возникло еще в 18 веке и называлось сначала «Царицем лук», а потом уже «Марсово поля. Представьте себе, здесь не было ни травинки, здесь была убитая брусчатка, между базами которой накапливалась пыль, и ветер вздувал летом эту пыль, и возникали пылевые столбы, что-то вроде торнадо в штате Арканзас или Колорадо на Среднем Западе. Петербургской Сахарой именовали его в конце 19-го, начале 20 века. Его Марсово поле почти 180 лет существовало как главный военный плац Санкт-Петербурга. Здесь ежедневно учили гвардейские полки. Пехоту, артиллерию, кавалерию. В основном здесь была строевая подготовка. Когда я думаю о том, как петербуржцы собирались по краям этого пространства и смотрели на маршировку гвардейцев, мне становится понятно, насколько Петербург еще сто летней давности отличается от нынешнего, сугубо гражданского который накачивает в себе некими искусственными образами военную славу и военной традиции а сто лет тому назад ничего придумать было не надо военная слава и военная традиция жила вот здесь ежедневно посреди Санкт-Петербурга вдумайтесь столько, что еще при императрице Екатерине вот здесь, где мы привыкли видеть гранитный мавзолей жертв революции, гражданской войны и вечный огонь, на самом деле не было этой конструкции, а стоял серого гранита обелиск, который теперь высится у Академии художества, окруженный деревьями тамошнего сквера. Обелиск, увенчанный золотым яблоком, который скогтил вызолоченный бронзовый орел, и на педистале обелиска горела румянцева обеда. И все, что мы видим вокруг, было подчинено именно этой тези. Военная мощь военная слава России. А как все меняется? В семнадцатом году чаша, наполненная до краев русской истории, перевернулась, история вылилась, чаша оказалась пустой, и здесь.. Начало твориться нечто новое. Во-первых, здесь решено было похоронить посреди этого пустого пространства тех, кто погиб в февральские дни 1917 года. Сначала с сгоряча левые сыры предлагали похоронить их на Дворцовой площади. Для этого всего лишь на все предлагалось обрушить Александрийский стол. Ну, символ самодержавия, кому он нужен? Лучше всего, вот посреди дворцовой жертвы революции даже с большим трудом удалось их уговорить, не делать этого, погодить с Александрийским столбом и похоронить их здесь, посредине Марсового поля. Ибо подразумевалось, что в Новой России армия будет не нужна, и учить военному делу здесь, посреди Петербурга, Петрограда, будет уже не нужно. Кто бы знал, что потом из этого получится.